Здравствуйте. Ну, хорошо знакомые лыжи, в общем-то, по истории и по всему давно они уже под контролем у нас на тестах В общем-то, суть, наверное, тестирования заключается в том, насколько нам в них что-то изменилось Изменилось ли вообще, и как, и в какую сторону, и зачем В общем-то, вот проехал, и могу сказать, что, ну, если что-то изменилось, то точно как-то вот с последней версии они хуже не стали по-прежнему, в общем-то, достаточно стабильные и достаточно ровные лыжи для хорошей дуги, быстрой. Для такой, ну как быстрый, то есть быстрый в рамках, то есть метров 16 там э, хорошо они идут. Лыжи меня радуют, и вот эта версия тоже порадовала тем, что у них есть достаточно много диапазонов поворотов, Во-первых, то есть можно работать вот там... И 14 метров, и до там, 20 метров Они достаточно ровные, стабильные Работают действительно с отдачей и динамикой И лыжи реально интересные То есть они не просто ровно идут, как рельсы Они еще и работают, поддают там, И у них есть какие-то реакции фан. Вот Малый поворот, они, в общем-то, можно их зажать Но, в общем-то, не до беспредела Тоже где-то там метр, наверное 13 и у них заканчиваются резанное ведения, Они переходят, естественно, боковые соскальзывания. В общем-то, при достаточно ровной загрузке и разгрузке задника, оно у них достаточно комфортное, ровненькое такое. То есть они не пережестченные в этом плане, и торсионная жесткость не излишняя у них. Они ей не хватаются, ноги не лупасят. Вот, к слону у меня порадовали их отношения Достаточно лояльно относятся к слону, вот, То есть проходимость лыж присутствует То есть вот в этой каше по колено Там с э, местами лужами Они в общем-то не вязли и нормально скользили Вот, и у них все было хорошо Они не бились носами э, в кочке Вот, это тоже, конечно, радует Потому что в рамках этого теста У меня попалось несколько уже лыж достаточно много Которые просто, ну, для них эти условия Они оказываются какими-то сложными неприемлемыми, и они у них просто теряются Да, эти нет, не теряются, и ну, в общем, катание на них достаточно получилось хорошим. Если пытаться их характеризовать каким-то одним словом, то почему-то у меня на, на ум приходят вот, знаете, такие слова, как-то как мягкое. Притом мягкое именно катание, мягкое, там, не то, что лыжи мягкая. Вот на них действительно какое-то катание, очень комфортное, мягкое, легкое. Они легко управляются реально. То есть вот я ехал, и я не думал о том, что я там что-то могу, не могу, там хочу, не хочу. То есть я вот там, где мне надо, там я спокойно маневрировал. То есть, вот у меня здесь на Тесном склоне есть вначале такой не очень хороший участок. Там то а, такая обледенелость, то вода, в вода не хочется, то какие-то участки земли. То есть все это расколбашено, все это при этом узко. Вот при этом вот и вот на них мне было очень комфортно. Там не могу сказать, что нам комфортнее, чем на всех остальных, но мне было на них там комфортно. При этом лыжи как бы они провоцируют, то есть позволяют им довериться и разгоняться, то есть они как бы хотят, и в принципе на них можно разгоняться, они позволяют это делать так спокойно. В общем, не напряжные лыжи, очень комфортные, удобные, готов рекомендовать их лыжникам, которые готовы мочить и хорошо ехать на скорости, которые именно ценят скорость, вот именно, как такие лыжи, которые с одной стороны не перенапрягают и не заставляют убиваться, с другой стороны позволяют получить вот этот драйв и динамику катания скоростного и при этом не сильных склонов, то есть могут кататься в общем, на разной подготовленности. В общем, тоже действительно хорошие, приятные, рекомендую. Вот, ну пойду сейчас поменяю, поищу другие хорошие. Не пропускайте, заходите чаще на сайт. Если есть вопросы, давайте их на форуме, но больше катайтесь и на самом деле старайтесь искать ответы на, не на форумах и видео, а на склоне. Поверьте, их там найти иногда намного проще. Просто экспериментируйте и пытайтесь делать какие-то вещи интересные, разнообразные, не упирайтесь в какую-то одну тему, упертых как барана. Все, встретимся на склоне, пока!